Всех приветствую на своем канале, хочу показать самый простой и быстрый метод установки HomeBridge сервера на Raspberry Pi. Нам потребуется Raspberry Pi, SD карта на 4 гигабайта и образ, который вы найдете по ссылке в описании. Для начала скачиваем образ и записываем его на карту. Карту с образом вставляем в Raspberry Pi. Нам нужно узнать IP адрес нашей маленьки. Скачиваем любой IP скандер на Windows, iOS, macOS. После сканирования находим строчку Raspberry, это и есть IP адрес нашей маленьки. Сразу же советую задать для нее статичный IP адрес. Заходим на сервер малинки, вводим username admin, password admin, заходим в вкладку config и немного меняем pin. Нажимаем на сейв и перезапускаем HomeBridge. Далее заходим в приложение дом, нажимаем на плюсики, добавляем аксессуар. Малинка и телефон должны быть подключены к одной Wi-Fi сети. Выбираем добавить и настраиваем наш девайс. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи и всем пока.